Это обычная звезда, возраст ее около 5 миллиардов лет. В центре Солнца температура достигает 14 миллиардов градусов. В солнечном ядре происходит превращение водорода в гелий с выделением огромного количества энергии. Солнце будет еще существовать несколько миллиардов лет, постепенно нагреваясь и увеличиваясь в размерах. Когда весь водород в центральном ядре израсходуется, Солнце будет в три раза больше, чем теперь. В конце концов, Солнце остынет, превратившись в белый карлик. Солнце находится в центре Солнечной системы. Своим тяготением удерживает небесные тела, вращающиеся вокруг него символ солнца круг как образ идеальной гармоничной формы точка в центре указывает на источник света активность проявление энергии из себя от себя символ света в философском смысле несет в себе значение осознанности если светло мы видим осознаем что нас окружает что происходит это символ Духа, частицы Творца в каждом из нас. Во Вселенной нет времени. Порядок вещей развивается от одного цикла к другому. Значение солнечного года, наступающего в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, в зависимости от года, это начало очередного цикла. Поскольку на жизненные процессы огромное влияние оказывают два светила, Луна и Солнце, их влияние на человека нельзя недооценивать люди живая природа то есть все что отличается способностью расти дышать питаться и развиваться зависят от солнечно-лунных циклов солнце дневное светило кладезь жизненной энергии управляет знаком льва в астрологии главный элемент гороскопа который символизирует наше я характеризует энергетический потенциал уверенность в себе жизнеспособность солнце это сердце если брать физиологию у каждого человека солнечный потенциал выражен индивидуально это обусловлено взаимодействием солнца с планетами личного гороскопа принадлежность к одному из 12 знаков зодиака определяется положением солнца. небесные тела вращаются вокруг солнца Которая, в свою очередь, перемещается по эклиптике, путь, проходимый дневным светилом на протяжении года при наблюдении с Земли. 21 июня в 12.14 по киевскому времени Солнце входит в знак Зодиака Рак, и наступает летнее солнцестояние одна из четырех кардинальных точек года солнце будет перемещаться по этому знаку до 23 июля и в этот период будут максимально проявлены энергии знака зодиака рак первый знак стихии воды транзит солнца по водному знаку помогает восстановить в памяти фрагменты прошлого наладить связь со своим подсознанием и принять верное решение усиливается привязанность к собственному дому семье это хорошее время для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Транзит позволяет явственнее ощущать идеальное место жительства. Опроявление а заботы к близким людям можно использовать для укрепления связи с родителями и детьми, с любимым человеком. В этот период многие возвращаются к своим корням, раскрывают свои способности именно в домашней обстановке, на природе, у воды с родными людьми солнце перемещаясь по раку способствует эмоциональному подъему тонкому восприятию окружающего мира и проницательности на первый план выходит психическая составляющая личности человека благоприятствует накоплению творческой энергии которая является необходимой для достижения истинных целей в этот период рекомендуется как можно больше времени проводить со своей семьей у домашнего очага посвятить время душевному общению укреплению эмоционально-чувственных связей по знаку рак перемещается негативная кармическая точка черная луна с 15 апреля 22 до 9 января 23 -го. солнце соединяется с ней 30 июня поэтому период с 28 июня по 1 июля будет очень сложным Особенно тяжелый день 29 июня. Новолуние в Раке вблизи Черной Луны, которая поднимет самые болезненные темы, связанные с родиной, семьей, домом. Люди с тонкой душевной организацией находятся в зоне риска в этот день. В условиях войны возможно известие о массовой гибели людей, о серьезных военных потерях разрушение жилья, уничтожение складов продовольствия и так далее. Но уже через несколько дней ситуация изменится в лучшую сторону. Будут приняты судьбоносные решения лидерами государств, которые приблизят дату завершения военных действий. В знаке Рак находятся одни из самых ярких звезд современной вселенной – Сириус и Конопус. Солнце активизирует их потенциал, что поможет продвижению в спорте, политике, бизнесе, военной и общественной сферах. Если вы ищете поддержку влиятельных лиц, стремитесь обрести популярность и повлиять на ход каких-либо процессов, используйте для этого период с 5 по 8 июля включительно. Сириус – самая яркая звезда на ночном небе, положение ее 14 градусов, 5 минут рака. Солнце будет в этом градусе 6 июля, но ее положительные звездные влияния будут ощущаться также 5 и 7 июля. Египтяне называли ее «сияющей» или «опаляющей». Восходы и заходы этой звезды так регулярно фиксировались, что сформировали основу египетского календаря. Эту звезду также называли «звездой Нила». С 5 по 7 июля очень эффективные дни, способствуют благополучному решению глобальных вопросов, мирному урегулированию военных конфликтов, зарождению новой идеологии развития мира и обеспечения международной защиты и безопасности. Канопус – еще одна неподвижная звезда первой величины, названа в честь Канопа, который командовал войском Менелая и погиб от укуса змеи в Египте, куда отправился после падения Трои. 8 июля солнце соединится с этой звездой энергию которой можно использовать конструктивно если проявлять серьезность и создавать гармонию вокруг себя небесные влияния этого дня благоприятствуют государственным служителям общественным деятелям способствуют продвижению в бизнесе и в социальной работе позволяют добиться успеха в решении материальных вопросов 13 июля луна управляющая знаком рак по которому перемещается Солнце, находится в Козероге. Это день полнолуния, время очень сильных энергий, так как Солнце соединяется со звездой Адара, достаточно мощное космическое тело и яркий бело-голубой гигант входит в число 25 самых ярких звезд является одной из самых мощных источников ультрафиолетового излучения на небе излучают огромное количество света которое в 20 тысяч раз превышает светимость солнца 12 и 14 июля можно ожидать важных решений как на мировом региональном так и на местном уровне Будут предприняты серьезные шаги в сторону достижения необходимых договоренностей для сохранения жизни и здоровья людей Возможно, будут найдены способы доставки продовольствия на разные континенты с целью избежать голода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 Это рак, скорпион и рыбы, почувствуют прилив жизненных сил и энергии. Благоприятное время для самых важных и сложных дел. Осуществление творческих проектов, открытие предприятий, общения, отдыха и развлечений. Очень непросто козерогам. Несмотря на внешнее благополучие, ваше эмоциональное состояние очень нестабильно. Сейчас не время сопротивляться внешним обстоятельствам и устанавливать свои правила. Приходится от чего-то отказываться, делать сложный выбор. Для овнов и весов, скорее всего, обстоятельства сложатся так, что придется пройти проверку на прочность, подвергнуться испытаниям. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или в своих целях и пересмотреть их. Тельцы и Девы вынуждены много работать, накапливать ресурсы, создавать базу будущих успехов.